На данный момент это первый корпус, далее у нас, видите, вон тот поднялся, это у нас корпус 2, и далее вот там у нас это корпус 3. Там в третьем тоже планируется, что будет Windom, то есть три корпуса Уиндома, все три корпуса разных. То у нас наш большой щепляж, длина 500 метров, далее здесь планируется строить насыпной остров. Во всех номерах у нас начались ремонты, видите, везде тянут проводку, электропроводку, штукатурят. Ну и, конечно же, видовая характеристика здесь у нас это просто... Изюминка нашего комплекса. Там у нас санузел, большущий полноценное дополнительное спальное место, номера вот 28 квадратных метров. Только брендовые отели дают максимальный чек по сдаче и практически круглогодичную загруженность. Огромный пламенный привет, дорогие друзья, из русского Монако, из российского Монако, дорогие мои. Это у нас из Хосты. А если быть конкретнее, отель Уиндам Рамада. И я нахожусь на эксплуатируемой кровле нашего знаменитого мега интересного отеля. Мы находимся в хосте. Что такое Windham Ramada? Как известно, я люблю этот отель. Сам здесь купил. Продолжаю его продавать и вам о нем раз рассказывать. В этот раз начну с крыши. С крыши нашего отеля. Я нахожусь в четырехзвездочном отеле. На данный момент это первый корпус. Далее у нас, видите, вон тот поднялся. Это у нас корпус 2. И далее вот там у нас это корпус 3. Вот он, да, виднеется. Это третий корпус. На данный момент первый корпус, в котором нахожусь я, он является 4 -звездочным. Вон тот, второй, заявлено, что это пятерка, но на данный момент там это только лишь заявлено. Здесь у нас подписан договор не предварительный, а основной. О, он, он непосредственно использование бренда. И э, работы как четырездочный отель 4-звездочный Ramada. Там у нас просто под брендом Windom. На данный момент только подписан договор намерения, все в процессе, я думаю, что у них все получится Там в третьем тоже планируется Что будет Windom то есть Три корпуса Уиндома, все три корпуса разных Якобы это четыре, то, ну как якобы На самом деле это четыре, то у нас пятерочка Там э, я, не, я не знаю На самом деле будут ли они подписываться на троечку Но скорее всего все может быть Там, как говорится, жизнь покажет, может быть они то же самое Заявят, как и этот, такой же звездности, Но это, как говорится, после ввода в эксплуатацию будет аккредитация. Поживем, увидим. У нас здесь стопудовая четверточка. Строимся с нуля. Прямо под э, непосредственно ательера Уиндом. С самого котлована был, были подписаны о том, что мы Уиндом. Еще на самом деле, когда здесь стоял лес. Мы находимся на санатории бывший санаторий пансионат Кавказ я нахожусь на его эксплуатируемой э, крыше первого корпуса э, на его территории и все мы находимся на территории бывшего санатория пансионат Кавказ территория у нас получается 4 с лишним гектара земли, на данный момент у нас вот это вот, это конгресс холл, за ним будет большущий банный комплекс СПА и конечно же общая супер вылезанная, ухоженная инфраструктура, территория ландшафтный дизайн, здесь все будет сделано таким образом, что вы просто будете завидовать и захотите здесь остановиться Поехали, дорогие друзья. Все, буквально небольшой вот э, рассказ, как говорится, предварительно подготовительный. Я рассказал, что из себя представляет Уиндом Ромада, теперь понеслись по крыше. Это у нас эксплуатируемая кровля. Здесь у нас будет ресторан. Там у нас будет подготовительная непосредственно у нас кухня, повара. Здесь у нас после ввода в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию получения договора купли-продажи у нас планируется здесь конец весны. Ну, то есть, грубо говоря, в 1 июня здесь будет прорезан проход-проем соседнего здания, где вы, поднявшись на лифте, будете попадать на эту эксплуатируемую кровлю и будете сидеть, кушать здесь со своими прекрасными дамами и детьми и любоваться на море с эксплуатируемой кровли. Вот такие вот у нас виды. Так, далее, вот то у нас наш большой щепляж, длина 500 метров. Далее здесь планируется строить насыпной остров. Я думаю, в курсе вы об этом или не в курсе кто не в курсе напишите мне на номер 8 918 880 я вам подробно раз скажу что здесь планируется номера здесь у меня есть от 13 13 ,5 миллионов рублей осталось два номера только у меня больше ни у кого не найдете причем могу сделать беспроцентную рассрочку до ввода в эксплуатацию вам этого никто не организует идемте сюда у меня здесь есть супер жирные номера в обратную сторону. Вам сейчас очень сложно понять. Вот здесь у нас вот, к примеру, вот такой вот номер. Да? границу еще блоками не выложено. Этот номер будет порядка 30 квадратных метров в обратную сторону. Но он будет у нас по цене как на горы, но по сути дела он вид на море. Вот такой вот номер у меня есть по супер дешевой, достойной цене. Что касается того, мне люди иногда задают, как же все-таки будут люди подниматься на тот ресторан на крыше, где будет шведская линия, все как положено. Вот видите тот прекрасный лифт, этот прекрасный лифт. Вот здесь будет прорезаться проем после ввода в эксплуатацию, потому что застройщик обязан сдать и вести объект в том состоянии, как это прописано в проекте. Это все у нас прописывается, сдается, получается акт ввода в эксплуатацию. После акта ввода в эксплуатацию делается небольшая корректировочка, и у нас образуется проемчик от лифтов сразу же с выходом на эксплуатирование кровь. Это вот такой вот вам небольшой ликбез по ходу строительства. Так, давайте-ка теперь из этой части... Это все первый корпус четырехзвездочный отель «Уиндом Ramada. Видите, здесь уже начинают выкладывать из блоков. но мы идемте, давайте в эту часть. В этой части у нас тоже имеются два лифта, помимо того, что у нас там, видите, лифт, тут лифт, у нас еще и в этой части тоже имеются два лифта. Видите, во всех номерах у нас начались ремонты. Видите, везде тянут проводку, электропроводку, штукатурят. Видите, набивают, набивают сеточку. Далее на нее начинают Раскидывать электропроводку и штукатурить Вот такие номера мои максимально любимые Смотрите, они видовые Они же В каждом номере у нас установлены стеклопакеты Шуко Обратите внимание Они затонированы, красивые, раздвижные Огромные балкончики, на которых можно прекрасно сидеть Любоваться прекрасной архитектурой наших отелей Чего там пикает? А, вон, грузовичок, тяжело ему Видите, да? Стекла пакета привезли, а тут у нас множество, куча машин. Ну и, конечно же, видовая характеристика здесь у нас, это просто изюминка нашего комплекса. Еще раз я говорю, здесь есть беспроцентная рассрочка довода в эксплуатацию. Также у нас, при желании, можно организовать здесь ипотеку с оформлением в Росреестре по договору купли-продажи. Как я и говорил, работы ведутся в каждом из номеров. Вот куда они загляни, видите, да? Уже завезли здесь штукатурку, Валма. Ну и во все ведется отделка номеров ремонт номеров для того чтобы максимально быстро конечно же запустить все это удовольствие потом в работу видите куда не загляни в каждом номере ведутся уже направляющие стоят разведена электропроводка и уже приготовились для того чтобы только штукатурить в общем работы ведутся капитально давайте-ка еще пройдем в какой-нибудь туда номер да чего у них тут вот смотрю завешено я люблю везде подглядывать о, уже общикатурили. Вот такой вот номер общикатуренный. Видите, уже даже этот номер общикатурили. Так, ну надо найти какой-нибудь другой, наверное, да? И показать вам. Пойдем. Это номера 28-29 квадратных метров. Все... Все ремонты выполняет застройщик, ремонт, мебель, техника под ключ. Это очень важно. Сами вы делать это не сможете. Ну и правильно, потому что когда вы начинаете делать сами, это получается кильдым. Вы или я, неважно. Это должен делать застройщик, тем более это мировой отель. Вот такой вот номер можно купить у меня. Ну, давайте-ка официально скажу, 16 миллионов рублей. Неофициально можно придумать еще что-нибудь Вот такой вот прекрасный номер, смотрите, я ухожу Это номер куколка, реально На высоком этаже, от 16 миллионов рублей У меня есть вот такие вот замечательные варианты Обратите внимание Это полноценный номер С полноценным балконом, с полноценным прекрасным видом Везде у нас сейчас здесь Ведутся ремонты Разводка, коммуникации Во всем отеле, вот на самом деле Кровельные работы, если хотите, видите Коммуникации Разводятся везде и фасадные работы. Это что касается первого корпуса. Второй корпус у нас идет чуть-чуть быстрее по темпам, но э, непосредственно отель запускаться будет одновременно, все вместе. Видите, фасадчики работают, и э, территория будет общая. Поэтому так не получится, что, грубо говоря, например, второй корпус у нас сдался, а запустился в работу, а первый нет. Не забывайте, там еще третий корпус строится, который еще, как говорится... Они только там вышли на 6-7 этаж, так что работы еще здесь всем хватит, поэтому до конца года все успеют. Дорогие мои, на данный момент в отеле Ромада Уиндом. Четырехзвездочный отель, мировой, ведутся во всю коммуникации, видите, идет, производится разводка коммуникаций, воздуховодов, водопроводов, канализации, в общем, всех вспомогательных непосредственно коммуникаций, которые необходимы для функционирования. Заходим в шоу-рум, ну так обычно у нас, кто не в курсе, называются номера, это предварительно, как будет выглядеть, выглядеть ремонт в отеле Ромада, предварительно он будет выглядеть вот так, тот кто не в курсе, мало ли я давно это показывал, я с удовольствием освежу вам память и покажу. Виды на море. Закрываем стеклопакет Шуко. Виды на море мы получаем прям, как говорится, лежа с нашей кровати. Видно вам? море. Я думаю, да, более чем видно. Лежать на кровати, любоваться морюшком. Это хотели бы многие из вас. В основном летом сюда едут люди за видами. Там у нас санузел, большущий, полноценный дополнительное спальное место. Номера вот 28 квадратных метров. Полноценные, естественно, холодильнички. Этот номер шоурум. Он будет у нас, дорогие мои, еще немножечко улучшаться. То есть это, скажем так, легкая, сырая версия того, что будет. Будет еще лучше. Предварительно вот так будет выглядеть номер, но приготовьтесь, далее будет интереснее, потому что далее будет отработанный вариант, а это у нас сыроватенький вариант, как говорится, для того, чтобы вы могли просто представить. По шкафам я лазить не буду, по тонузлам тоже, в принципе, вот более-менее представление вы уже имеете. Пойдем спускаться ниже. Не забываем то, что у нас с обратной стороны будет разворотная часть, то есть можно будет подъехать к самому отелю Уиндом Ромада с обратной стороны, со стороны храма. Здесь у нас будет небольшой такой импровизированный микро-ресепшн, микро-небольшой с небольшими такими местами посидеть, с боку с краю, там-сям, и сразу же с выходом э, к лифтам, лифт 1, там у нас идет лифт 2. Но отсюда же у нас начинается ресторан. Представьте, что вы заходите в ресторан, здесь у вас девушка спрашивает, здравствуйте, с какого номера, играет красивая музыка, и вы проходите, садитесь за свои столики. Вот они наши столики, трам-пам-пам, трам-пам-пам, -пам. вы садитесь, набираете еды, шведская линия, все включено, и начинаете... Кушать. А главное, кушать как? Я иду все по шведской линии, поворачиваю голову в эту сторону, кушать с видом на море. Где у нас в Сочи рестораны с видом на море? Единицы. А где у нас в отеле ресторан с видом на море? Нигде. Здесь, пожалуйста, дорогие мои, смотрите, какие огромные стеклопакеты, это чисто окна в ресторане, панорамные стеклопакеты с сумасшедшим видом на море, ресторан, шведская линия, большущая, огромное открытое пространство, оттуда вам выносят пищу, непосредственно там у нас кухня, видите, куча вспомогательных помещений, оттуда будут выносить продукты, а вы тут будете довольны набивать себе желудок вместе со мной ну или с людьми остановившимися здесь здесь большой потенциал роста далее большой потенциал развития микрорайона и большой потенциал развития данного отеля по причине того что не забываем у нас в сочи только брендовые отели дают максимальный чек по сдаче и практически круглогодичную загруженность если мы говорим о всяких там у нас отелях местного пошива то они сдаются очень вяло и чек там минимальный поэтому еще раз я вам говорю не экономьте хотите сдавать хорошо нужно покупать мировые отели потому что они максимально выгодно сдаются пойдем спустимся покажу еще кое-что интересное дорогие мои я не поленюсь еще раз покажу вам входную группу смотрите внимательно вот здесь будут три панорамных лифта, поднимающихся с видом на море. Здесь будет небольшой купол Эркер. Это все будет у нас залито, и вот туда у нас уходит лестничный марш. В каждой части первого корпуса двухуровневый подземный паркинг здесь и под нами тоже. То есть, вы понимаете, это все вот зона ресепшена у нас, вся с видом на море. Вот то помещение, вот это все, это все ресепшен. Здесь же у нас прекрасный алкаш-бар, лобби-бар, как его еще называют, подземный Лифты, которые спускаются в подземный паркинг. И вот там у нас тут же дополнительно еще одно увеселительное заведение. Также у нас здесь будет все как в современном отеле, что именно касается всяких детских комнат: ресторана внизу, шведской линии, ресторана на крыше, и, конечно же, прекрасных мест приема пищи, небольших таких, да, скажем так, мест ожидания, где у нас будут вот такие вот прекрасные замечательные террасы с видом на море. Сейчас вовсю ведутся фасадные работы. Фасадные работы у нас выполняются при помощи специализированно нанятой компании, которая на данный момент закладывает световые линии направляющие. Здесь будет очень классное оформление именно первого корпуса. Здесь одного только освещения фасада на 15. Так, стоп, сколько там сумма была? Только материала на 15 миллионов рублей. Только материалы для того, чтобы сделать подсветку фасада. Уиндом, отель Аромада. Это только материалы, не считая всего остального. То есть. Это все будет неописуемая красота, это все ресепшен, это места общего пользования, это, дорогие мои, если что, отель Рамада, который будет очень задействован и будет приносить прекрасный пассивный доход собственникам, именно которые здесь приобретут себе номера. Потому что жить на пассивный доход, дорогие друзья, это вот к чему надо, конечно же, стараться стремиться. Смотрим с разных ракурсов, везде фасадчики, везде лю... люлечки висят, вот они, люли-люли, которые у нас монтируют непосредственно фасад. От нашего отеля Еще раз я говорю, можно купить себе Вариант в Четырехзвездочном Уиндоме Можно купить в пятизвездочном 4 Четырехзвездочный это Уиндом Рамада, вот он к вашим Услугам и к вашему взору Пятизвездочный у нас в той стороне Он у нас Пожалуйста, можно даже в ипотеку, дорогие друзья Это у нас подземный паркинг Да ниже у нас еще один уровень Подземного паркинга, я сейчас попробую Прыгнуть и Опа! И -а есть нормально еще, как говорится, порох в Давайте все, спускаемся Помесил я всего здесь достаточно Еще раз и говорю, у меня есть номера 13 миллионов рублей Есть беспроцентная рассрочка на год До в эксплуатацию Запуск отеля, это у нас это у нас уже первый квартал, 24-го. Как вы видите, уже вовсю висят элементы вентилируемого фасада. Вот они, белые направляющие. Под эти направления, непосредственно под эти элементы фасада у нас закладываются элементы освещения, которые, как я вам сказал, чисто материалы, то есть световых линий, вот этих световых решений. А только вот этих вот световых линий на 15 миллионов рублей здесь у нас. Закуплено, привезено и сейчас происходит монтаж. Почему была небольшая задержка по наличию фасадных работ, по причине того, что ждали прибытия непосредственно этих красивых подсвечиваемых линий? Их привезли, сейчас их активно монтируют, видите, да, во всю попер фасад. С этой стороны у нас закончили монолитные работы, уже начали остекление в этой части. И, в общем, у нас все здесь движется к прекрасному окончанию, можно сказать, даже строительства нашего отеля Windom Ромада. Мой номер 8-918-880-0747, звать меня Дима, Дима ЮДВ. Если хотите купить Windom Ramada четверку, или вы хотите купить Windom пятерку, звоните мне, дорогие мои. В ипотеку, беспроцентную рассрочку, неважно какой отель, я вам организую по самым лучшим ценам. Рассрочку сделаю, скидку сделаю, в общем, то, что делаю я, никто вам в этом городе не сделает. Поэтому я жду вашего звоночка, дорогие мои, не надо стесняться, берите, звоните. Напишите мне, скажите, Дим, Дима, денег столько, хочу то-то, что реально получится, не получится. Дай совет или предложи то, что у тебя есть, и получите супер предложение, согласно вашего обращения. Все, милые мои, я вас обнимаю, жду вашего звонка, увидимся, до скорой встреч. Пока-пока, огромная территория Уиндом-отеля Ромада заждалась вас, ну и я, само собой разумеется.